Всем привет! Наконец-то мы дождались этого момента, вышло глобальное обновление, зимнее обновление с новогодним ивентом. Здесь вот вы можете увидеть, написано, что добавилось у нас, Ну, чуть попозже расскажу поподробнее, что у нас и как добавилось. Также это у нас получается первая часть новогоднего обновления, скоро будет вторая часть, ну примерно через неделю-через две. Значит самое главное... Это у нас появился новогодний ивент, новогодняя локация, 4 новых яйца и 23 новых питомца. И 3 из них мифические. И также появился у нас новогодний Хьюч Не знаю, сейчас он будет у нас добавлен или же позже во второй части. Но давайте вместе с вами это проверим. Значит летим в новую локацию. Вот так новая локация выглядит. Слушайте, офигеть, как круто, реально, еще мне какую-то ачивку дали, то, что я выполнил, давайте посмотрим, что за нее дается, интересно, так, и что-то я найти не могу почему-то, наверное, вверху было. что-то не вижу вообще, давайте еще вверх полистаем, вот, ага, Получается за это задание нам дали 12 с половиной тысяч гемов В принципе неплохо, такой маленький мини подарочек Еще раз давайте посмотрим на всю локацию Офигеть, конечно, она крутая а здесь, а нет, здесь все нормально Я думал недоработка, потому что снег, получается, лед сливается Я думал, то, что пушка просто вверху висит Ладно, все нормально, все отлично Здесь у нас получается стоит банк Все четко так, посмотрим, гемы у меня остались. Да, все осталось, все отлично. Так, давайте сначала подойдем к этим саням. Ага, понятно. Написано то, что скоро будет. Ждите. Ну, все-таки, как я и говорил, то, что вторая часть обновления у нас будет через неделю, через две. Так что будем ждать. Получается, не все сейчас добавили в этой первой части. Так, вот они наши яйца. Выглядят все очень круто. Как видите, 4 новых яйца. И вот это вот самое дорогое, самое крутое. Офигеть, сразу добавили хьючкета новогоднего. Офигеть. Это просто так круто, вы не представляете, то, что не нужно вам ждать сейчас э, дофига времени, пока он там появится, пока вы монеты накопите. Сейчас вы уже можете начать копить монеты, открывать это яйцо. И, возможно, вам выпадет этот хьючкет. Конечно, кому выпадет. Мы просто везунчики, счастливчики на этом свете. Так, ладно, давайте, значит, посмотрим, как у нас фармятся эти монеты. Как я понимаю, как обычно, нужно будет ломать либо монеты, либо сундуки. Самый выгодный сундук у нас был, по-моему, вот в этой локации. Давайте тпхнемся сюда. И посмотрим, будут у нам падать монеты или нет. По идее должны. Так, ждем, пока заспавнится сундук. Сейчас его пару раз ломаем, и я вам зачитаю весь список обновления, который был добавлен. А добавили очень много всего. Так, ну все, все спавнится, как видите. Ждем пока заспавнится сундук. Скорее всего, сейчас его очень быстро будут ломать. В принципе, логично. Так, вот эти сундуки уже заспавнились отлично. И почему-то вот этого большого до сих пор нет. Все, появился. Значит, ломаем его. Как видите, я не успеваю. Все, успел, да. Как видите, все-таки вот эти печенья, имбирные, либо же просто печенье, можно фармить с помощью ломания сундука, монет и так далее. Так, давайте, значит, ради интереса проверим еще другие сундуки. Вот, допустим, этот сундук. Получается, с того сундука, который мы сейчас ломали, выпадало по 3000 монет. Давайте сейчас посмотрим, сколько с этого будет выпадать. Возможно, даже больше. Но сейчас мы это, в принципе, выясним. Если что, потом видео еще будет, как быстро фармить вот эти пряники. Так что не волнуйтесь, все будет. Так, ну пока что мне ничего не начисляют. Ждем... Ну, слушайте, как видите, мне дали больше, чем с того сундука. Все-таки пока что выгоднее фармить вот этот сундук, потому что, во-первых, у него много жизней, его долго ломать. И вам никто не будет мешать зарабатывать вот эти вот пряники. Потому что, как вы видели, на том сундуке дофига людей стоит. И там чисто как повезет, либо ты первый сломаешь, либо второй. А тут, получается, не нужно соперничать и просто поставить сюда всех питомцев, и они вам будут... Добывать вот эти вот имбирные пряники. Очень круто. Так, давайте пока тут фармится, зачитаю а, весь список обновления, который был добавлен. А, значит, получается, появилась новая вот эта локация. Ивентовская, я вам уже показал. А, появился имбирный пряник. Тоже, в принципе, мы уже увидели. Круто выглядит очень. А, так, 4 яйца добавлено, тоже уже сказал. 23 новых питомца и 3 из 23 питомцев у нас будет мификами. Так, а, праздничная карта добавилась, то есть все локации теперь будут у нас зимние. Очень круто. А, появились еще какие-то подарки Санты. А, насчет этого точно я не знаю, как они даются, как они добываются. Но с этих подарков вы можете получить получается вот эти имбирные пряники, можете получить бусты, гемы и так далее. Написано здесь время от времени санта будет дарить подарки всем на сервере. То есть в определенное время когда вы играете, вам по идее должен быть сделан подарок. Подарки могут варьироваться от бриллиантов, имбирных пряников и даже бонусов. Нет ограничений на количество подарков, которые вы можете получить. Очень круто, получается, его добыть никак нельзя, он дается, когда вы играете. Допустим, там 10 минут поиграете, и вам он сам автоматически дастся. Но насчет этого я точно пока не знаю по времени. Также у нас появился гигантский пряничный сундук. Значит, он спавнится каждые 15-30 минут в случайном мире и в случайной локации. Его можно собрать, чтобы получить очень много пряников. Прям тут так и написано. Собери его и получи тонны пряников. То есть очень много. Круто. Также добавились праздничные мешки с добычей. Как я понимаю, эти мешки можно будет добывать с помощью ломания вот этих монет. Вот в разных локациях получается. Возможно, даже они будут падать еще с сундуков. С них тоже вам будет выпадать очень большое количество пряников. И еще написано, также есть очень небольшая вероятность появления праздничного подарка. То есть, вот этот мешок может заспавнить праздничный подарок какой-то. Тоже интересно. В принципе, мы попробуем это проверить. Если сегодня не получится, то в другом видеоролике. Также, кстати, появилась у нас кнопка снятия всех одетых питомцев. Давайте проверим. Вот она. Нажимаем. Как видите, отлично. Все работает. Очень круто, очень полезно. Не нужно тратить много времени. Все, направляем опять питомцев. Так, 135 тысяч я уже заработал. Отлично. Также появилась какая-то иконка анимации загрузки питомца. Насчет этого точно не знаю. Также... Разработчик пофиксил немного монеты, чтобы они вроде бы то ли быстрее спамились, то ли позже, насчет этого точно не знаю, и какие-то тут повышения добавили. Ну вот в принципе весь список обновлений я зачитал, так что можно смело говорить, то, что это у нас глобальное обновление. Так, ладно, давайте забираем питомцев. Ага, все-таки баг, разработчик не пофиксил. А, нет, все пофикшено. Все отлично, все работает. Все четко. А раньше, как вы знаете, если вы, от, вы направляли всех питомцев на сундук или монету, их нельзя было потом больше направить никуда. То есть не на монету, не снять с сундука и так далее. Сейчас, как видите, разработчик это исправил. Это очень круто. Респект ему. Так, и давайте втпнемся в нашу ивентовскую локацию. И откроем хотя бы начальное яйцо, посмотрим, что и как падает с него. Так, стоит оно... Так, не вижу. 20 тысяч, в принципе, у меня хватает. Давайте открываем и смотрим, какой питомец нам выпадет. Так, ну, обычно, в принципе, стандартный питомец. Давайте посмотрим его характеристики. Долго сейчас листать придется, как я понимаю. Так, вот он, 43 миллиона. Ну, слушайте... Короче, вот это яйцо невыгодно открывать, вообще невыгодно, потому что если считайте то, что вот этот питомец выпадает вам со фантастического мира. Потому что такие характеристики, такой урон получается у пэтов со фантастического мира. Как я понимаю, выгоднее всего получается открывать вот это яйцо. А здесь получается у нас либо два мифика, либо две леги. А, нет, подождите. Смотрите, тут получается, как я понял, вот эти вот у нас это две леги, а вот это три мифика. Если это так, то это полный трэш, если честно. Так, получается... А, это точно такие же питомцы почти, как вот в этом яйце. Все понял. Да, получается, в этом яйце а, два легендарных питомца и три мифических. Ну, в принципе, круто, но очень жестко. Раньше такого никогда не было. Но зато круто. Так, а, давайте, значит, ради интереса попробуем сделать нового питомца через фьюз-машину. Так, тпхаемся в локацию бич, то есть пляж. Ждем, пока нас заспавнит. Все отлично, мы тут. И давайте попробуем сделать нового питомца, то есть новую легу. А, значит, давайте возьмем а, два вот таких питомца. Или же вот три таких и объединим их. Так, пишет то, что очень много силы у них, и он не может объединить. Так, давайте еще раз попробуем, потому что может быть просто ошибка. Так, ну пока что что-то у нас не получается. Так, ладно, тогда давайте, значит, два таких возьмем, и одного вот такого. Смотрим, что нам выпадет. Так, что-то не понял. Опять пишет то, что очень много у них силы. Странно. Так, давайте еще раз попробуем. По идее должно получиться. Так, а вот с этим... Тоже не получилось. Что-то очень странно. Так, тогда давайте попробуем два вот таких питомца взять. Все отлично, выпал нам легендарный питомец, новый. Смотрим, какие у него тут характеристики. Опа! Смотрите, про что я вам и говорил. А, получается... В рандомное время э, вам будет выдаваться подарок, и он будет у вас автоматически собираться. Я не заметил, что мне дали, по-моему, 100 тысяч и еще что-то. Круто, очень круто. Так, давайте посмотрим характеристики. Опа, заспавнился сундук новый, гигантский. Значит, э, где он тут? Заспавнился. А, или это не сундук? А, нет, вот сундук есть. Тичь ворлд. Так, быстрее идем в Течь World. Uh, скорее всего, наверное, уже его собрали, но ну, давайте, может быть, мы успеем. И сейчас посмотрим характеристики нового легендарного питомца. Так, пока что его не вижу. Я надеюсь, у него жизни много, чтобы успеть его собрать. Очень сильно на это надеюсь. Так, все спавнится очень долго, пока что я его не вижу. Конечно, хотелось бы его хотя бы увидеть. И посмотреть, что с него и сколько выпадет. Так, ну все-таки, как я понял, его уже сломали. Печально, конечно, но ладно. В принципе, спавнятся они довольно часто. Можно будет следующий, этот гигантский сундук подождать. Так, значит, давайте еще раз тпкнемся в новогоднюю локацию. Где у нас ивент. Посмотрим, с какого яйца этот легендарный питомец. Так, да, получается он с этого яйца. И это самый крутой легендарный питомец на данный момент в игре. А перед ним еще есть легендарный, но скорее всего по силе он будет слабее. Так, ладно, смотрим его силу. Нифига себе. Сразу радужный. Круто. Получается отличие в 12 миллиардов урона. Очень круто. Как видите, все-таки стоит его выбивать. Также фьюзить, скоро будет видеоролик по фьюзу, как его можно будет зафьюзить, с каких питомцев, все это скоро будет, все это вы увидите. Но слушайте, обновление очень крутое, мне очень понравилось. Так, вроде бы все рассказал, что хотел. Так, давайте тогда еще одного зафьюзим. И в принципе на этом можно будет постепенно заканчивать. Также напомню то, что видеоролик по фьюзу у нас будет. Будет также видеоролик, где больше и быстрее зарабатывать вот эти пряники. В каком сундуке там, в какой локации и так далее. Вот, и много еще разных видео по вот этому обновлению. Так, выбираем вот эти два питомца. И выбираем вот такого питомца. И смотрим, что мне выпадет. Так, к сожалению, я забыл снять питомцев, но мне выпал точно такой же питомец. Очень круто. Ладно, давайте последний раз. Все-таки это сделаем. Так, берем вот эти два пэта. И... Все, отлично, получается этот шанс стопроцентный. Также можно будет, я думаю, из этих вот делать. Давайте попробуем. Так, заходим сюда. Давайте выберем вот эти два пэта. И попробуем с каким-нибудь слабым его соединить. Так, ну слабее у меня нету, но не получается, как видите. Ну ладно, в принципе, это не суть. А, ви видеоролик по фьюзу у нас будет, я вам уже покажу, с какими питомцами что можно соединять, чтобы все работало. В принципе, на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Исбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.